Итак, ребят, всем привет, с вами Шадиплэй, и долго вы меня просили вас пропиарить. В общем, я буду сейчас пиарить, что я раньше делал, раньше пиары делал. Вот если спуститься <laughs> еще дальше, там был трэш, но я делал пиары. Вот так. Короче, в шорте, посмотри, потому что получился видос, но он в шорте. Где-то вот. Вот он. Вот он. Это первый пиар вот этого вот канала, Лев, который, к сожалению, забросил свой канал. И нету видосов больше. А, ну, еще в шортах был... Был-был. Так. Пиар меня. Ну, это я менял название. Где же тут был? Фокси какой-то. Ну, короче, он где-то тут был. Я не вижу просто его. А вот он. Вот он, кстати, Фокси. Я его пи пи пиарел. Он должен ссылка быть. Вот он. Вот Фокси. Фокси. Сегодня часов назад был. Смотри, не ты. В принципе, мне, мне нравится. Так, сначала новый. Привет, Фокси. У меня Ак украла. это я Фокси, а но еще аккаунт украли. Вот подпишитесь иногда на этот, придется копировать ссылочку на его вот этот вот канал. Он тут активно вот снимает, ну, ну да, активно снимает. Вы можете подписаться. От этого можно, наверное, подписаться. Ух. Это тут не Фокси, такого фига. В общем, на пиары я беру тех людей, которые, в принципе, Là. Вот. Стараюсь что-то снимать. Вот, и снимает видео. Вот. А вот этот лев, не знаю, что случилось с львом, Умер Лев, короче. Прости, Лев. Но я хочу видеть твои еще видео. В общем, это у нас, я не знаю, как читать. Ник. Я, короче, пропиарю. Просто мне понравился канал, как он снимает тут. Вот. <фе> Думаю, снимет когда-нибудь в Будет прикольно. Всем привет, с вами Тимати. Прикольно. ну него а также открыто сообщество. Правда, как? О! Никита Берка ему что-то написал. А, какого фига здесь это? А. Поделился записью. Прикольно. Я думаю, можно и писать о сообществе. Так, ладно. На пиар я еще беру вот этого вот человека Дима Щербаков. Стоп, стоп, стоп, хватит. Всем привет, ребята. Сам я, Шербаков, и наконец-то я с вами разговариваю голосом. Сколько у меня лет не было здесь видео с голосом. Ну и все. И не знаю, что говорить. Да, я смотрел этот видос уже. Прикольный. Вот. Мне нравится, в принципе, хочу 100 подписчиков. Да. Леша Щербаков. Фу, блин, с Димы давай. Популярные видосы, ну, прав на фаре. Так. Включить пока что не могу. Вот. В принципе, прикольный. Бедосы. Куда я там, Ну тут скримеры идут вот на все. О, обожаю такой звук, когда лагает. На все. Так, ну еще я беру. Мини геймс, конечно же, беру. Вот подписываемся. Геймс беру. Блин, этот. Вот это вот я копировал ссылочку. Я уже запутался, кого я копирую Что я делал? Ребят, для понятия. Лучше, блин, так вставлять ссылки. Так, Games. Потом у нас идет Foxyfna 7777. Это все. Дальше у нас идет Черпаков. у меня тут... Я хочу видел. Так. Я забыл. Кто-то у нас еще был. Где Вот он. Вот он. Вот Вот. Все, теперь теперь нормально. Далее. Из моих подписок надо. Я возьму из видоса чисто. Слушайте. Кто-то у меня еще есть. Райдер Гер, конечно же. Как без него тоже приходят, там снимают. Люди, которые, которым нравится GTA, там, оценят, там, всякие такие игры, вот, скажем, тут Minecraft. Давай посмотрим реакцию на нашу переписку. Ты попадаешь на YouTube, я тебе снимаю. Привет, YouTube! Привет, мама! Привет всем! Я помню, как мы строили этот домик, и там началась вот это вот Потому что переваться в шахте не сделался, потому что я тупону. Не... Ну ладно, что поделать. Uh, конечно же, Бонни шкеляр 13. Трина... Богдан Шкляр 13, почему у меня подписка светела? Ребят, это странно. Зачем у меня подписка светела? Шкляр 13 у нас. Федералов, который ничего не снимает. Он не нужен здесь, в принципе. <сесс> ладно. Uh, я не знаю, кто он. <сесс> Где я его настоящим? <сесс> вот. Тут у нас. О, а ч я не заметил? Шади легенда. О, спасибо, спасибо. Так, Боннишкляр, так. Мингеймс. Вот он, Спринг-бони. Да Спринг Спринг-бони еще. У нас Спринг-бони. А, да. Подписывайтесь, если хотите. Он прикольно снимает тоже. Ирина Иванова. Конечно же, тут тоже подписка слетела, я не знаю почему. Вот, тоже прикольный, каначик, вот, пензи че снимает, эдиты всякие, вот, и шапка прикольная, Все, расписал. Парижка, так, пёсик ещё был, ладно, так, всё, все есть, ладзин у Пан Ладно, тут ничего нету. А, в текстурах застрял. А, та -та -там. Вот, Я... вот. Вот этот вот человек. А, темная империя. Вот. Прикольно, тут про, про устарс с легендами и угадала. Бывает ностальгия такая. Ч, персонажей второго сезона. Жизнь в Сочи. Конечно, не удалось сделать покушение на журика, так вот. Такие интересные истории здесь. В общем, описание я не буду читать. Я уже читал. Там прикольно все написано. Так, тут всякие вот недосики, как вы видите. Может, тоже подписаться. Оставлять лайки и сказать, что угадься на плей. А я не скопирую. Я дебил. Немножечко. уже забываю, я давно не пиарил никого. Раньше по одному человеку просто чисто. Кто там еще... из Вот он, Федералов он. Э -э ну, вы его, наверное, знаете. Но я все, все же его пропиарю. Также... А, ладно. Также я хотел пропиарить. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? где? Ладно, подписки полезны. Да, да точно не его. Подождите. Вот его. Я случайно нажала. Вот его. Вот, вот он достоин. Он достоин этой чести, чтобы его пиарить. Пиарили его. Он, он, он отличный ютубер, как и предыдущие. Тут также он написал очень подробное описание. Гей, мы это тоже видели уже. Вот прикольный. Стренец у нас тут. В принципе. Винди 13 пропиарим. Тут тоже приколдесные видосы выходят. А, а мы куда-то пошли не туда. Этот человек у нас был. Я просто не помню, кто пиар просил. А, вот, кошмарный, а, кошмарный парень, вот, э, э, ему, типа, 21 год, да, вот, э, можете заценить, прикольные превьюшки, в принципе, видосы. Всем привет, друзья, с вами я, кошмарный парень, и мы, в общем, вот он, Дима Щербаков еще есть, так, с... пара-пара. Это вот тоже есть такой человек. но ну, он, по-моему, забросил канал, но я все равно его пропиарю. В принципе, прикольно снимаю по по всяким, по всяким вот. Вот столько вот видео много, да, ребят. Э -э -э так, я не помню этого человека, но э -э я помню, что я хотел его пропиарить уже. Потому что он, в принципе, прикольно снимает. Ну, его тоже пропиарю. Он тоже хорошо снимает. Вот. Тогда будет в комментариях. Uh, вот он телеграм. так у нас прикольный тут видосик. У нас он попал в видосик. Сейчас мы его запишем вместе с остальными топовыми людьми. Так. -то был... так uh, проверяем наличие всех ссылок. Так. А, темните он уже был. Не было райдера. Райдер, Райдер, как я забыл Райдера, как я мог. Так, э, Федералов я его тоже тут не написал. Юсер, РСР, Сигорчик, не знаю, как читать. Уже много я про фиарю. Бонни, по-моему, не было. Да, 300, да. <сёк> <сёк> не было, говорит. Сигорик, Бонни Плей, еще Бонни Плей ага, Лучше вот, вот так сделать, чтобы все было видно, кто кого чего откуда зачем, так дальше, а, конечно же Иванар, которого тут, вроде бы нету, как же сложно, ребята, без обид, если кого-то забуду, вы по названию найдете хорошо, более и был Юсер какой-то там, а не было Юсер так, это сложно. Спрингпоник. Спрингпоник. Ага. Спрингпоника не было. Был вроде юсер какой-то. Был. Так, мини-геймс Фоксиф на 77 был. Инер был. Вот. Вегас. Вот он. Вот он у нас. Вот Вегас. Найтмар. Так. Блин. Две ссылки вставим. Да, это тоже был... и в принципе... Вот его еще добавить. Я не помню, какая-то ссылочка была. Так, вс ⁇ вроде. У вс ⁇ Так, проверяем. Тима Так, вроде бы все. Я не знаю. Надо это проверить, копировать. Мы сейчас это проверим, знаете как? А вот так. Короче, 7 секунд, сколько времени? 7 минут 3 окей. Так, э, давайте проверим так. Даем, да, что... Дальше нафиг выкладываем. Выкладываем. Пока. Вот Тут мы пишем и uh, а-фрыпер. Жестко. Фига тут ссылок никогда в жизни таких ссылок не видел много ну и выкладывается выкладывается у нас тостик быстренько находим а что за хрень какой-то забой у ютуба ютуб ты что там ухожаешь у меня есть описание вот Во, все все почти так да, проверяем этот человек мини-геймс Fox FNAF77. Дима. Еще один Дима. Федералов у нас. Юсер. Вот этот вот, да. Темная Империя. Бонниплей. Почему Бонниплей? Так, это Темная Империя, Бонниплей. Вот этот человечек. Вот этот шкляру. Скоинбоник УИ. Уа, почему-то. Вот Вигос. Кошмарный парень, конечно же, и опять же Винди 31. Uh, я, получается, два раза его написал, Короче, ладно. все пиары закончились. ч так много каналов открыто. Никогда такого не было. Короче, если ты новый подписчик, подписывайтесь подписывайся на канал обязательно. И ставь лайк. В общем, на этом я прощаюсь. Всем удачи, всем пока! Вот был разговорный типа, видос, которого давно не было, можно сказать, сколько. Ну, короче, самому созданию канала, я уже не помню, сколько лет канала, я так забыл уже. Я так счастлив, что вы у меня есть, вы меня радуете. Вот, всем удачи, всем пока.